Всем привет! Алина Загитова получила высокие баллы 238,43. За произвольную программу получила 158,50. За элементы 43,53 и за компоненты 36,40. Напомню, что за короткую программу получила 79,93. Итого 238,43. С большим отрывом на втором месте. Майя Михара, Япония, 209 и 22. На третьем месте Германия Луэна Хендрикс, 204,16. Алина Загитова выполнила стабильную прог программу «Кармен», блестяще, выполнила уверенно, все прыжки чисто, и у нее потрясающее было платье, Красный с черным. Оно блестело. Я поздравляю Алину Загитову с прекрасным выступлением и с хорошим началом. Поздравляю. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.